Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Геймс, сегодня продолжаем прохождение КИБЕРПАНКА! Если ты готов и заварил себе пару вкусных чайков, тогда мы начинаем! <плёвый> hey, uh, Пока загружается игра, напоминаю для всех ребят, кто с нами, кто смотрит нас, что мы пробиваем путь к своей легендарной славе исключительно кулаками. То есть вся наша основа деятельности будет совершаться исключительно кулачным путем пробьем путь к славе своими руками. Мы отменяем все э, стереотипы о надобности пушек в этой игре. Может быть, когда-нибудь она и понадобится, как бы, да, какая-нибудь система боевок с пушками. Но, так как у нас, короче, есть сила, есть мощь, мы, о, какие мы солидные, мы будем пробивать этот путь к победе исключительно кулаками. Так, мы сейчас едем в какой-то отель, кого-то грабить, да? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Угу. Я три Снимаю. месяца бабки угу. собирал. Не понял. Куда-то куда я съехал, Ладно, короче. Проехали. Вот так, наверное, надо. Заводи мотор. Да? Так хорошо. Перед началом поездки так необходима получи. идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Подключаюсь, хорошо. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? <смех> Дело набирает обороты. А что такое Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. А -а -а. Лучшее качество за ваши деньги. Смотри. А, даже водила давай. у меня, прикинь. Давай, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. <смех> Ладно. Не, было бы кайфово Но сейчас приоборудовать тачку, прям в такой Урасаки бэтмобиль, короче. Выписать, Если понадобится. Декс прямо расщедрился. нам отвалил благодаря тебе. Обращайся. Ебой, стучай, стучи в кулак, братишка, брат. Эсельсер. Эсельсиор. Excelsior я чувствую, что въезжаю выше, Не особо радуйся, не радуйся, раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали Не знаю, Джек Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться Просто перестань хочу? фантазировать и сосредоточься на нашей работе. да, да, да, да. да, да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь Я скажу, почему я так себя веду Вся моя ебаная жизнь прошла на дне Ви Брат, я понимаю Я туда не вернусь Я понимаю, брат Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Вернуть Так, Тибак, ответить Привет, как дела? Ведем дружеские беседы Мы мы уже скоро будем в отеле Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компэк Ви, позвони Джеку Проверим синхронизацию, на всякий случай Позвони Джеке ну? О, смотри, глаза горят, Шум а. Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это чего? Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересна. Размышляя об этом, он херни не скажет. Ты как а -а -а. слышишь, Ви? Круто, что мы снова работаем Давай вместе. еще Аристотеля. <связывая> да пошли вы оба <связывая> Ну что, похоже, все работает <связывая> А работает <связывая> еще как Спасибо, что выбрали сервис Доломейн Желаю удачи Спасибо, спасибо Обязательно мы вернемся Обязательно вернемся а с оружием туда нельзя. Оставить оружие, конечно же Кулаки, кулачные бои, пацаны Раста, Так Погнали, Хьюго. Погнали. Аж скрипит кожа под... Ой, хорошо, как такси было. Кайф. Угу. Подождать, пока Джеки возьмет болтам. Подождали, все. А, следовать за... за Джеки. Бегать нельзя, что ли? Бак, мы приехали. Пропуск, сучу, Хьюго. на твое имя, Рамон. Добро У вас пожаловать с в который представляет оборонный отдел Как скажешь. Ехал ее Новая зона отель кампейки-плаза. Хорошо. Добро пожаловать в кампейки-плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Uh, Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Компеки Плаза? Мы Это торгуем оружием. Оружие. А, простите? А, вы хтаки сан правильно? Да Да Прошу простить за недоразумение ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования Не понял Пожалуйста, дождитесь конца сканирования А кто меня сканирует-то? Где Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Хорошо. Прошу. Спасибо. Йокуса. здравствуйте и добро пожаловать в Мы, Мы, хотели Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется, минутку. Номер забронирован на имя Викторино. Викторино. С двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Такисан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Такисан вас ждет. Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у меня такие из-за того, что какой-то кибер такой себя языкастый. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. На 42-м? Еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Юга. Приложить ладонь, пожалуйста. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Ну, спасибо. Идем быстрее. Да пойдем. Ты можешь на шифте бегать там, на. Ну, ну... О, хорош, Создай хорош, хорош. Еще новая Барселона. Неважно. Хотя, я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Mm -hmm. Уютный отельчик. Не то, что клоповнику, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Играю свою роль. Давай, пойдем скорее. Это дом куклы. Они ничего не запомнят. Неплохой у них тут бар. Может быть бар и неплохой, а как-то зв... со звуком проблемы. Проблемис, наблюдаю проблемис. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда месте, когда мы завершим сделку. Привезем. приведешь. Пошли, найдем наш номер. Давай быстрей, можно быстрей. Я бегу, побежали за мной. Так, вот мы в лифте. Угу. Я могу уже поехать? Не могу. Ну что, нормальная так, апартаменты. Как я выгляжу? Как Соло, который косплеет пиджака Как будто надели костюм на собаку А ты, Тави Думаешь лучше? Да брат, не обижайся Надо типа поддержать тебя будет в каком-нибудь диалоге Так А ты сама как думаешь? Сюда? Мы пришли! лазой кровать, братик мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Барко. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Применить телевизор, радио Назад Выключить А, вот здесь, назад нажимаем а, Радио Хорошо, радио пойдет а. Это что? Не знаю Так, открываем, смотрим здесь Что мы имеем Как мы выглядим сейчас? Давай посмотрим а, Как мы выглядим сейчас Я собирался, короче, да? Но мне интересно посмотреть на себя ну ка, ну ка, удивимся. Ну ка, как оно? Ладно, никак, вообще никакущий. Хорошо, так ищем шахту, да? Шахту мы на... Так, здесь точно не найдем шахту, открываем ванную. Здесь... Здесь. Шахта, шахта, шахта. Нашел, шахта есть, есть. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Ты мой хороший, побежали. Маленький пёси, смотри. смотри, Смотри, смотри, Ну, Мы, естественно, туда не пролезаем, короче, пускай... А Ерда. Застрял, застрял наш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручной управ... Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кирошек к системе наблюдения. А чтобы я? Вести бота. А, давай, друг, сейчас, короче, будем управлять сами. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Так. Так. Все, картинка есть. Нельзя просто. Веди к другой из шахте. Домов, из а где его круглый шахтер? А как? А как, как? Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Отдалить Включить сканер. Помогут, что я не контролирую Отсон, мой родной район. А, во-во-во. что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Он же невидимый, правильно? Или нет? Ну, шкрабец он так, знаешь, как бы на любителя. То есть такая история. Выполнение команды. Ага, -а -а -а -а, все получилось. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Панель террариума. Какая-то поняла, что это для тебя. Там было написано для милой уборщики. А внутри... Прости, что прибавил работы. Кровища, свина. Ну, хотя бы начать чай стайну. Блин, а мне масло... Бак, есть проблема. Что еще? Нет, справедливость. Тут уборщица Надо ее отвлечь. Сейчас мы, короче, каким-нибудь телеком, или что, -то... что -то там. Сейчас гляну. Думаешь, он свободен? Кто? Панель умного дома. Есть панель умного дома. Нужна? Нет, не подходит. А вот это что? В террариуме есть контроль над температурой и воздухом. Пять. Так, а, понизить температуру Все, короче, понижаем работа. температуру Следовательно, что? Следовательно, сейчас уборочные О, Горничные Пойду там что-то чинить Что-то делать Да, и соответственно, мы что? Мы а, Запросто проберемся Вот туда Бак, сработало. Я еще не так могу. Да Ты знаешь, сколько теплайс стоит? Вперед! Спасибо, потом скажу. Лично я не знаю. Лично я не знаю. Погнали, погнали, залезь в шахту. Полетели мой маленький. Я тебя проведу, я спасу. Спасательная операция пройдет под моим пожилым контролем. Пожалем почему? Потому что пожили мы уже достаточно много. Значит здесь что? Здесь какая-то вентиляция, то есть мы. А, вот наблюдаем на жучок. Так, смотрим, есть залив в шахту. Правильно? Правильно. Дальше что? Ага. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай замок. Вот в чем дело. Так, замок какой? Вот тот. Надо посмотреть, что тут еще есть, просканировать Потому что, ну, всякое дерьмо может произойти И не хотелось бы, конечно же Так, вижу нашего хомячка а -а, Открываем дверь, что? Как у тебя получается, мой мальчик? что то у него не выходит Черт Должен быть другой вход Погоди За дверью есть еще камера, но она выключена Мне ее включить? Да, поищу, где точка доступа к системе. Ну а я-то тут причем. А, вот, вот, вот. <пух> изи. Изи. Очень быстро нашел. Так что переключаться между системе. двумя доступными Теперь камерами, нажимайте на Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Так, сканирование что теперь? Я его обезрежу, Отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты? Все послала твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Через часок. Через часок. Так, запусти сюда болта, болта нам нужно запустить посредством чего? Вот я вижу какую-то шахту Похоже, шахта идет через обе комнаты Сейчас посмотрим Теперь переключись на другую проход. камеру Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру Так, отправляем болта нашего Мальчик болт Мальчик болт, Уин <связь> Получается там мало О, получилось, v, хорош болта Так, отправить Мститель какой-то, смотри. Просто супергерой. Не киберпук, а супергерой. Ага. И, это, О, и это можно пожалуйста. не заметить? Демоны, это круто. Болт остается тут. Будет смотреть за Резидентом. Кажу в основную сеть Компеки. Можешь выйти из системы. Хорошо, как? А, все понял. Хорош. А, Сразу видно профессионал. Ну конечно, изи. Для меня все ситуации, да короче, абсолютно кружится, понятны и ясны. Я их прошел уже миллиарды раз. Бак, тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару О -о. часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Капанки взяли, все взяли, все, все, все. Ви, у нас передышка. Отдохни. А, задание Компек Плаза это больше, чем отель. Так, Да, да, да, да. Понимаю. Так, репутация пошла вверх. Так, Компек Плаза. Так, так, так. Хорошо. Это что? Сесть. Пропуск высшую лигу. Короче, на... давай посмотрим по карте. Карта Компаки Плаза нам что показывает? Абсолютно ничего, журнал, короче Анатом... Анатом... Анатомия убийства, добро вознаграждается Заказ заказ и ритуал посвящения нет Последнее подключения нет а... То есть, а мы, соответственно, можем... Нет, мы не можем покинуть нашу комнату Значит, ну что, ну мы присядем Подождем, поговорим с нашим корешком, правильно, ребят? Согласись А, как несколько думаешь, часов спустя Почему он отказался?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 Остальные драконы, блин Ты посылаешь блин. семью Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца Зачем? Какая разница, что в голове у этого богатого хера Да кого ебет? Почему мы разговариваем о <с> богатых уродов и их прихоти? Ты это представь я Пошел я проводу, ну, у меня есть раза. двор в льду, пойду разбивать. Думычки Давай, друг, хорошего тебе вечера, время провождения. Я так типа. понял, ты в своем доме живешь, тебе нравится. Ну, это кайфово. Это кайфово. Обязательно возвращайся потом. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Пойми черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в Пентхаусе отключена. Хорошо, братик, давай. Возвращайся. Стать, стать, стать, стать. Hey Встаем hey, и выдвигаемся. Три с половиной часа. Ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, Ждать пока, да, этот полурослик придет все-таки к нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да хватит ты шуметь. Сколько ты будешь... Пукать. И никак же не чинится, понимаешь? Так, мы отправляемся... Отправляемся. Финтхаус. Так. Когда это анекдот хотите? Давай, трави, брат. Серьезно? Да ладно. Пока чуть. Не говорят, хром-хром. Смешно, да? Дебил! Ты дебил, закрой рот. Так, проект авторизации. Неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блять, чем сыном Рауля Уэллса. Вот оно как. Ребята, вот оно как. Внимание! Все. Сейф! Только быстро. Эй, а что за спешка? Юри Нобу куда-то исчез. Что, растворился А где, а где? В где? Зоне. Сейчас я его найду. Пойдите к сейфу. Он там, под полом. Ищите переключатель. Так. А, нажать на переключатель. А он у нас находится здесь. оставил нам прощальный подарок. Хорош. Биочип взяли. Что-то еще. Давай почекаем, может быть здесь еще что-то есть кайфовое. Так, здесь есть э, рюкзачок. Да. Спаль... О, пальто, пальто, какое-то кайфовое пальто нашли. Польто, пальто. Да не вернется, подожди, не вернется Что? Где-то было взаимодействие только что Какая странная ящерка Так, сейчас бегаем Ой, ой Одну такую А почему нельзя двойной прыжок использовать, а? Ну вот для чего Установили себе Кашемир взяли Здесь... О. Прям одежда, одежда. Хорошо. Так, последняя точка, которую нам нужно посетить. Это... А, все, здесь мы были. Применить. Сообщение, изучаем сообщение. Короче, всрываем срочно чип. Там что-то там, чип-чип. Файл. Облака, счет услуги представления. Так, облака, счет. Так, это так, так, так. Хорошо. Теперь идем, теперь иду, братан Так, здесь еще один чип Ага Что дальше? Подключайся по-личному, и я посмотрю Я Давай, давай, подключиться Теперь ты бак. Да, сейчас Так, ломаем а, смотри-ка. Смотри-ка, кто это тут? Не знаю, кто это, но на ноки подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Хорош, я сейчас будет это. битва. Бойня будет не на шутку. Ты долго ищете? Черт, я не могу, уйдет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф. Почти готово. 5%, 3, 2, 1. Есть. Погнали. Круг. Берем, берем, берем, братик, все берем. Дай-ка я посмотрю. На кого ты порядка. посмотришь? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, Умное уходите. стекло. А что с ним сделать, если мы умным стеклом? Стоп! Нельзя! Йори Нобу сейчас войдет. Прячьтесь! Где? Большая колонна, туда! Да ты, бля, шутишь? Нет! Полезайте в нее! <laughs> Погнали, братан! Че еще делать? Протиснуться! Давай протиснемся, че нам. Мы успели. Проблему это не решила, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Так. О, у него тут бионикл прям какой-то. Это что, Адам Смышер? Охранник. Кожая. Легенда на Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь. Идут к вам с посадочной площадки. О они, блядь, говорят? Бар, кого там несет? О, нет. Только не это. -а. Это важные дядьки, быть, да? Сабура Арасака? Император? Ещё одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли будет Кайф. Нет, какая кайфовая игра. Так, ребят. Вот у этого заряженность полная, вообще, к бою готов. Ну, давай посмотрим, послушаем, что у Я же просил не вмешиваться в мои дела. Я еще не проверил его. Это мой сын. Мне забрать то, зачем пришли? Я сам заберу. Можешь идти. Привет, привет, привет! Привет, Лапомер. Лапомер си. Не говори. Если бы он нас увидел, он не уйдет, Слушай, мы с тобой встреваем постоянно в какие-то передряги, дружочек, поэтому нам придется малеху подождать. Чуть-чуть потерпим. Понимаю. <laughs> Понимаю. Понимаю тебя. Понимаю. Вот ну а еще, ну... тут будет что-то? Ты думал, я не узнаю, что у меня украли. Да, я думал, я не узнаю, что у меня украли. То есть обо мне ты еще... А, ты вообще не думал. То есть обо мне ты вообще не думал. Это меня бесит тебе и бесит. Тебе кажется, что весь мир вертится вокруг тебя. Понимаю. И Иоринобу. Что это за дерьмо? Зачем ты пришел? Унизить меня? Лично убедиться, что твой сын знает свое место? Выступающие гвоздь забивают в стену. Что? Сам ничего умного не можешь сказать? Разногласия? К чему это сейчас? К чему это катсцена? Не понимаю. А ты считаешь себя умным. Продаешь наше величайшее достижение в европейцам. Наше будущее. Этим варварам. Понимаю. Понимаю. Наше. Не обманывай себя, тебе важен только ты сам, и это твоя компания, и это твоя компания, понимаю, понимаю, батя сынок, разногласие разногласия, все дела. Я знал, что это частно станет, что однажды ты перейдешь чертом, понимаю, давай, блин, как же меня бесит этот треск? Звука. Я многое могу тебя простить, но измену никогда. Никогда так никогда, значит не прощай, дядя. Хорошо, что твоя мать не дожила. Дважды разбивать ее сердце было бы жестко. Понимаю, жестоко, жестоко на самом деле, как бы то да, но. О -о -о -о. Джек, смотри. Тебе больше не придется никого ни за что прощать. Сотри, что делает, да, мразь? Согласись. Сотри, смотри, смотри, сотри. Диду просто постелил. Постелил Диду, парни. А <coughs> Джеки, понимаю. Что ты за наделал? Зачем? Для чего ты это сделал? <решил> Понимаю, друг. Так, может быть, можно убрать этот треск? На, хотя бы на пару минуточек, чтобы дать ушкам отдохнуть. И что же ты сделаешь, дружок? А, ты сейчас убил своего Я отца. Хочу. хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Блокировка подтверждена. Внимание! Камбэки плаза! Ты мразь. Красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания. И мы еще встряли прямо вот в самый сок этой передряги. Что случилось? Кто-то? Кто-то отравил моего отца. Отравил? Похоже на то. Ирину бы сам, я сомневаюсь. Ты брат, какие у тебя обязанности? Я не понимаю. Я задал тебе вопрос. Отвечай. Отвечай. Я храню главу семьи Расаки. Надеюсь, впредь ты будешь лучше выполнять свои обязанности. Мразь какая. Прошу прощения, Расаки сама. Я вас не разочарую. Вот она как понимаешь, о чем. У меня звук сих вот где? А, микрофоны или звук самой игры? Так, что Джеки, что мы будем делать? Придушиться Бура. Что? Вот блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь, сейчас будет не продохнуть от охраны. Я бы твою мать это биздец. Даже не пернуть, я бы сказал. Вытаскивай нас отсюда, быстро. Uh, Бак, да, вытаскивай, вытаскивай нас отсюда, отсюда, быстро. Секунду. Нет у нас секунды, сука. Да, есть кое-что. Давайте в окно. О, армейский жетон взяли. Его, а убили. Я давно оп. так не охуяло. Открываю. Оп, оп, Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, нет, нет, нет, ваша мать. Меня нашли. У нас проблемы, да? БАК! Санто Пендито. Ты больше нет, блять. Высшая лига, да? Так, доволен, высшая джеки? лига, доволен. Погнали, погнали, погнали. Нормально, нормально, братик. Не, не сомневайся ни в чем. Все нормально, Джеки. Все нормально. Просто не смотри вниз. Хорошо. Бля. Как высоко-то. Бля. Фак. Это то. Если они за забура, то уже поздновато. Да, чуть-чуть поздновато, короче. Ну, чуть -чуть. ничего Обнаружено нарушение протокола безопасности Пора валить Оу Куда, куда, куда, куда, куда, куда ну И вот мы провалились в какую-то безмятежную тьму, кромешную а, Повредили, наверняка повредили чип, который у нас был Так, сейчас посмотрим я подумал, что у меня что-то с наушниками На Макс прокрутило потом включила свою запись и на... и на ней мне громко стало А, норм Так, не понял Не понял Норм все-таки да, или не норм? Его все, нормально? Хорошо Это Но херово. спасибо за предупреждение а, Жаль, Джек, у тебя ранен. кровь Забей пока на меня За братка, пере... а, будем переживать за братка, а, короче, нужно его привязать к себе Целостность чипа 94% Он разрушается Карахул Звони Паркер, быстро Чтобы рассказать про наш проёб Звони давай Позвонить Эвелин Паркер угу. Компэкки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки. 86! 86% и падает. Черт. Мы что-то наделали гадости какие-то наделали, да, одно. определенно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Это безопасно? Мне кажется, это, это безопасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода. А Джеки ты сам сделаешь это что ли, брат? Войми отца и сына Святого Духа, амин, амин. амин! амин! Угу. Так, хорошо. Ну Джеки принял, короче, вот этот чпок. ставил его, да? Ты как? Все нормально. Не знаю, вроде бы. Ничего не Когда вернетесь, мы выйдем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем, Давай, вставай, над вставай, этим. вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. вставай, друг. Дэл. Деламейн. Мы будем через пару минут. Это кто? Реально? Что за Деламейн? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Ха. Нам надо как-то. Джеки, братик, нормальный подс Ровненький а такой, знаешь, на короче, но. Пойдем быстрее. Сейчас, сейчас что-то будет. Сейчас что-то сделаем, про. Клас! Синие яблоки, так Теперь уходим есть. отсюда. Открыть. Так, Комбэки, давай, паренька. Комбэки, мне нельзя высовываться, а как мне выйти тогда? по А, потихоньку, давай. Хорошо. Сейчас я на карты прыгну. Так полуприседе. Смотрим, что здесь есть. Так. А, залутались. Здесь что у нас? Два парниши. Вот, короче, я сейчас одного хватаю и убиваю. Угу. Хорош, красава. Так, здесь что-то тоже валяется, короче. Здесь все, везде все что-то нужное. Понял. А, вот эту вот штуку взломать определенно тоже нужно сразу угу. Так, здесь 55, 1С, 1С а, Соответственно, что мы видим? А, можем упасть вот сюда 1С 1С А, вижу Так, 7А есть? Есть такое, красавое. мы прям все открыли Кайф угу. Плюс 1700, хорош? Скрипты легендарные открыли. У -у -у, кайф. Так, а, где? Где ты? Открыть. Ой-ой-ой. А сесть можно? О. Ждем. Камера под ноги улетает. Это как? Нет камеры. О, -о, -о, О, понимаю. Так, короче, мы сейчас взломаем камеру, взлом протокола, оформим ае 91 c Это легко. Угу, угу. Выходим из программы. А -а -а, дружественный режим. Так. Контроль камер. Выключить туда деактивировать. Так, а -а -а, да. Включаем. Угу. Код красный. Uh, что, идем, да Потихонечку Добраться до лифта Здесь, короче, мы тихо, грустно Просто руками уничтожаем противника Выкрутили все соки из парня Поднимаем, короче, стволы Все вот это вот uh, Здесь, ну, бля, никого Абсолютно никого нет Так а, и здесь что? У нас есть здесь, короче, тоже самурай Вот этот вот воплощение из того красивым, Которого мы сейчас тоже обезвредим Путем проникания О, нет, я думал, что по-другому будет что-то Я думал, мы его обезвредим Оказалось, все не так Лаконично эстетично, как хотелось бы А, Давайте Кто на меня? О, а что ты там, короче, это, слышишь? Ладно, я понял, давай, лопаем Конечно, покажем, смотри, просто на кулаках Оп, забанили, придурка Так, э, я думал пройти скрытную эту миссию, но раз уж это не получилось у нас, ничего страшного Осуждать никого ни за что не буду а, а, собственно говоря, все, понял, принял, закрепил, иду Вижу цель, иду к ней, ничего в этом не вижу так, здесь забираем какой-то чип Соответственно, что? Здесь, короче, еще всякий мусор Стаканчики Все подбираю все... Я по барабану, все подбираю Так, здесь, короче, тоже ничего нет Отправляемся не дальше Мы тебя не А, что-то меня обнаружили, да? Тогда я иду? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой быстро, быстро! Что же происходит? А кто еще здесь есть, да? Тебя я не видел, брат, извини Вот что-что, короче, я не видел, что ты был здесь так, кулачные бои прокачиваем на максимум Здесь играем все, что можно Ну, получается, что ничего, к сожалению, нельзя И Ничего интересного тоже здесь нет Но А зачем? Сейчас у фак Бан! Хорош, хорош, хорош Смотри, поджигаю просто кулаками Кулачные Плач бои устраиваю здесь какие-то так, все Пос На издыхании последнего все, чисто. На издыхании последней яче ячейки жизни парни Парниша попытался меня Обезвредить, но Мы-то знаем, что Саня этими руками так, так же, как в жизни, оборудует Орудует, оборудует Ну, речевая дислексия Присутствует, надо поменять Киберимплант угу. Так, ладно, пойдем дальше Атлетика плюс 20 очков опыта о -о -о. Да, мне кажется, что я что-то сделал определенно уже не для нашей осторожности. Просто... <laughs> Смотри. Смотри, как мазал. Так, а кто здесь был? Так, Джеки был здесь. Просто, а если? Смотри. За тупость. Бан. я я я я я я Солдат что? Солдат убит, правильно. Пойдем дальше, короче. Разнесем пару черепков. Бан. Это бан системы происходит Я забанил, короче, нескольких придурков То есть мы, по факту, сейчас э, Сыграли себе на руку То есть я внес некий интерактив Потому что по стелсу мне проходить крайне не хочется Типа, вот это все это очень нуторно, Нудно, не знаю А, тогда пойдем в другую сторону Что-то что подберем, что-то не подберем, короче Но пойдем Глупый! Очень глупый друг! В смысле? Что это было сейчас? А, взлом протокола, наверное, какой-то. Меня сейчас просто хакнули. Бан-бан. Хорош. Так, это что, пистолет? Пистолет мне не. Пусть подходит! Я никого не боюсь! Поняла. Так, отключили камеру. Что-то подобрали, что можно. Здесь -то тоже штуку подобрали. Вот этой пирамиды вообще не знаю, что это. Почему я... С -с -с что за стон? Что за стон? Это кто? Это что Что происходит с игрой? Никто нибудь объяснит. Что сейчас произошло? О, у нас универсальный пропуск. Ну, все, тогда поехали. А, Файе? Поехали в Файе? Ничего. Я готов и в фае посидеть, как бы, да? Что? А. Забура, Росака. Так, еще минуточек 10 сейчас, короче Пройдем просто эту миссию, да? И за... сделаем тебе... микроперерыв Сегодня... 150 Сегодня... лет жил бля... Ой, братик, тебе вообще что-то туго-плохо, да? Береги, силу Береги силы, друг. Джеки. Не грусти, Ви. Мы выберемся. Скажи это, это Тибак. Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Слышь? Не срывайся. Так, Тибак же не вряд ли убили? Или убили? Как оно? Все. Я не хотел сорваться, друг, ты не подумай, реально. Я хотел просто, ну, типа, я думал, что я лояльно отвечаю. Ты, главное, береги, береги себя, друг Так, пойдем ага. Ага. Так, мы что-то забираем Значит, я пока время терять не буду Короче, я сейчас что-то определенно взломаю Здесь Так, 55, 55 1 CBD. А, значит... 55 55 1С БД Так, здесь Выбраться мы ничего А, все, мы, мы не можем Стальные ветки мы не сможем Открыть Пойдем, пойдем, пойдем, короче Он Просто Халк Я крушить, ломать Все вот это вот Все, что с этим связано Убей или будь убит так, меня ударило током, короче Надо обезвредить придурков, короче И проюзать вот эту штучку Хилочку заюзали, все, в принципе Оу, фак, фак, фак, фак Нет, нет, только не умри Только не умри Саня Саня, отставить смерть Хорош Гребаный хардкор, гребаный хардкор Перезаряжаю Давай, братик, Сейчас, сейчас, щас, я разберусь Хорош, хорош, хорош Уничтожи. Что? Не понял А, все, бан, руками, короче, калачу, Смотри, А, он меня вот уложил просто Найн, найн, хилочку Хил очка, пожалуйста А, так все, мы его усилили, прикинь Хорош Я думал, что жестко будет, короче, не, все нормально Так Хорошо, что, короче, я перед этой игрой решил прокачать персонажа, потому что я бы здесь отлетал крайне быстро Что, что, что, а, камера, неважно Камера нам пока не нужна, по факту мы можем просто что, э, похакать, по что тут посмотреть, что тут есть. Так, вот это все дерьмо нам тоже не нужно. Сейчас я допрыгну. А, -а, -а. Выключил камеру. О, инженерное дело прокачать. Вот это могу, да. Здесь что, вызываем лифт, собственно говоря, ждем, ждем. Тем временем можно... Все, приехал. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, дружок, сам-то побыстрей, культяпками с вами передвигай, ну, в самом деле. А, задание, обновлено пропуск в высшую лигу. Хорошо, я готов попасть в высшую лигу, дайте... А, надо нажать, да, наверное, Парковка. Ну, поехали. Поехали. Ой, друг. Как же тебя спасти-то, а, кореш? Все, мы да вышли. Не стоп, ну, так, а что если я сейчас попробую всех их уложить? Что думаете? Получится, нет? Так. Нам нужно очень быстро сесть в автомобиль, а я всех постелю. Сесть в такси нет. Просто в рукопашку сейчас уложу. Так, мансить, мансить, не забывайте. Как там, короче, а, уклониться? Нажать дважды? О, Ага. Где? Yeah. Ну смотри, что я тут творю. Это ж чудо какое-то. Смотри, просто на руках пройти эту всю игру. Кайф. Я не знаю, я не могу передать свои впечатления от игры, потому что я никого не стреляю, просто луплю вручную. Так, гранаты, всякие стволы. Подбираемся. Все-все-все дерьмо подбираем, короче. Потому что что? Это бабки. Они нам понадобятся. Нужно будет... Нужно будет. Не понял. Не сюда сесть. Доломей, газуй! С возвращением. Оставьте все проблемы. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй. Доломей, давай, будь более порядочным. Как дела у машины? Отлично, но к сожалению, за нами погоня. Ой, вот это вот раз. Да ладно, с ним дайте подраться хоть, ну. А это Я что разберусь. ты будешь делать? Так, а что мне делать надо? Никак эти а ч, можно? А, замыкание. Хорош. Так... Ну, ну, ну, хорош. Я думал будет тяжелее перезарядить оружие. Остался один патрон. Я же замыкание сделал в книге. А, понял, вижу, вижу. кпшки там есть, да? А я не заканчиваются. Отлично, все. Ликвидировано. Ты молодчина да? Джеки, ты белый как мел Да нет, братик, не умирай Пожалуйста не Нет, не отбирайся у меня моего кореша По данным сканирования Мистер Уэллс находится в критическом состоянии Дезина сейчас! Все, да да да Приношу извинения, но это невозможно Маршрут Да как? Я не имею права его Нахуй твои права? Делай, что я говорю. Ничего, ли. я Да нет, ну брать. У нас будут самые, самые жирные заказы. заказы. Братан, не уходи Сложи, меня, Джек. прошу. Джек. Да Нет, ладно, джеки. у меня мурашки побежали по коже я тебе обещаю, Да помоги же им Что вы это такое? Что с пушкой? Меня... Что это что происходит? Да ладно, нет, браток. Он погиб, мой кореш. Первый в этой игре мой кореш погиб просто из-за какой-то херни шляпы. Да как так-то, ну? Я не хочу, блин, мне теперь грустно, нахрен. Ну как такое, блин, могло случиться? Почему так рано мы его потеряли? Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Текселсюр гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. В клинику Виктора Вектора. Отправь его домой к семье. Отвези его в клинику Виктора Вектора. И вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо. Да, это лучший варик. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, братик. Почтим уважение. Да, Дж... да, Джеки умер, блин. Это вообще не кайфово. Такой стой. Мне так жалко его. Он такой был жизнерадостный придурок. Блин, бред какой. Почему его не могли просто... Ну, оставить нам в кореша, что ли? А, сполируюсь, пока времени нет играть из-за работы, ага. Понимаю, понимаю. Джеки, Джеки. А что, мы можем лутануть Джеки, что ли? Так, но мы ничего не можем сделать. Никакого взаимодействия. Ой. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего с вами прохождения. Всех люблю, всех обнял. Всем пока. Why, why